Потребности и желания. Желаний много, потребностей мало. Потребности можно удовлетворить, но желания не удовлетворяются никогда. Желание – это потребность, которая сошла с ума. Ее невозможно удовлетворить. Чем больше вы пытаетесь, тем больше и больше она просит. В одной суфийской истории говорится, что когда Александр умер и оказался в раю, он принес на себе всю свою ношу, все свое королевство, золото, бриллианты, Не в реальности, конечно, но символически. Он был слишком обременен самим фактом, что он Александр. Привратник рассмеялся и спросил, почему ты несешь такую тяжесть? Какую тяжесть? – спросил Александр. И привратник дал ему весы и положил на одну чашу весов глаз. Он велел Александру положить всю свою ношу, все свое величие, сокровище, королевство на другую. Но глаз оставался тяжелее, чем все королевство Александра. Привратник сказал, «Это человеческий глаз. Он символизирует человеческое желание. Его нельзя удовлетворить, как бы ты ни пытался» как бы ни было велико твое королевство. Тогда привратник бросил в глаз немного пыли. Глаз тот же моргнул и потерял весь вес. Немного пыли понимания нужно бросить в глаз желание. Желание исчезает и остаются только потребности, с которыми не так трудно справиться. Потребностей очень немного и они красивы, желание урод и одних люди становятся чудовищами, сходят с ума. Когда вы умеете выбирать мир, становится достаточно небольшой комната, становится достаточно небольшого количества еды, становится достаточно небольшого количества одежды, становится достаточно одного возлюбленного, одной возлюбленной.